Привет, земляне! С вами Брис. И Перпин, и мы пришли с Миром И сегодня у нас 365 дней челлендж Когда-то давно мы делали ролик о том, почему эти вопросы плохие Да, почему они говно, почему они параша, почему на них вообще не следует никоим образом отвечать И сегодня мы будем на них отвечать Да, вот такая вот ирония жизни Если вы не видели старый ролик, обязательно посмотрите его Но, а мы будем отвечать от лица наших персонажей, конечно же Ведь это вопросы к персонажам Сегодня мы заполняем дневник. Я буду отвечать от лица Фио, конечно же, но если вдруг будет какой-то интересный вопрос, на который я смогу ответить от лица другого персонажа, я на него отвечу по-другому. Ну и ты будешь отвечать от лица Брис. Мне понравился вот этот вопрос. Кто-то просит вашего персонажа описать его семью. Что он ответит? Они утратили право на жизнь. Типичный персонаж из Агимы. Самое забавное, что под этим вопросом есть еще более забавный вопрос. На какие мысли наталкивает оранжевый цвет? <связывая> что вас персонаж чувствует? Возбуждение. Слышь! <связывая> могу сказать, что мне не нравится этот цвет автоматически, потому что он оранжевый. <связывая> вопрос пасхалка, блин. Опишите, как проходит типичный день рождения для вашего персонажа. Ну, во-первых, я не знаю, когда у моих персонажей наш день рождения, это во-первых Да, я им не придумала и не имею Вообще никакого желания придумать, что Зачем? Думаю, что скорее всего Забиться, забиться в алкоголе просто Полицейские останавливают его Из-за незначительного нарушения, как отреагирует Персонаж. А вы в курсе, что У меня брат работает <заблодит> в полиции? И он такой, арестовывайте Арестовывайте меня полностью накажи Полицейские меня. такие знаешь, давай-ка мы вызовем скорую тебя надо в психиатрию. Каких животных он не любит? Мне кажется, Фио не очень любит кальмаров и каракатиц. Вот каракатиц особенно... У меня в вселенной нет животных. Вообще-то. одежда любимая вашего персонажа. Сетка, бабушкина? Шарфик Насколько хорошо он способен защитить себя в бою Знаешь, я сразу представила Хастура из Идана Он просто защитит Самый страшный кошмар в прошлом персонажа Ребята, ребята Что? Мы забыли пиво Откройте ящики во стола Или шкаф и пишите, что вы там обнаружили Ну, если отвечать серьезно и без рофла Мне кажется, там будут какие-то принадлежности Типа ручки Маркеры, карандаши Ножики канцелярские, <смех> наклеечки. Ну, короче, полный срачик всякая хрень: порно, делдак, пивные крышки. <смех> Знаете, когда шкафчик характеризует персонажа полностью. Максимально сильно. К слову, у Сереги там хранились бы концертные наряды. Концертные наряды в шкафчике? В шкафу. А, в шкафу. Какие шрамы, родимые пятна, татуировки или другие опознавательные знаки у него есть? Какие истории лежат за ними? Ну, есть? Два шрама. На одной ноге и на второй. Как жесток. Персонаж посреди пустыни. Его кусает змея. Он абсолютно точно. И что предпримет Фио? Давай. Ну, во-первых, у нас нет змей в пустыне. Он охренеет. А вот если его укусит какой-нибудь чел, попробуют ему отсосать. Ой, яд. Отсосать. Ваш персонаж одинаково ведет себя во всех местах. Что думают о нем окружающие? Что думают окружающие о Брис? А, я думаю, они ее избегают, и они думают, что она какая-то ненормальная. Да, знаешь, вполне логично. Начнем с того, что Фио окружают только деревья, потому что он живет в лесу. Ну, ладно, другие персонажи, скорее всего. А Фио думают, что Фио... Очевидно, он очень полезный, но о нем не очень хорошо думают, потому что он, во-первых, грубиян, а во-вторых, алкоголик. Вот, кстати, хороший вопрос. Какой хобби персонаж попробовал однажды, но сразу же отказался от этого? Я думаю, работа. Она как-то пыталась устроиться на подработку, но ей не понравилось. Фио никакие хобби-то не пробовал, если пробовал, я об этом не в курсе, но думаю, что если бы он попробовал бы, то он сразу бросил бы, скорее всего, футбол. Почему, вы сами можете догадаться. Жопа я пила воду. Я подарилась. Какой вещи он дорожит больше всего? Но у тебя, наверное, Бриз больше всего дорожит. Ну-ка, давай. Браслетиком? Ну, отчасти, но не только. Она, например, очень любит свой шарф, поэтому она его много таскает. Это слишком сложный вопрос. Она может дорожить многими вещами, но не все она носит на себе. Вот, кстати, если персонаж мог достичь позиции во власти, какую бы он выбрал и почему? Я знаю, что это не совсем власть, но я думаю, что Бриз бы хотела стать популярной художницей, блогером. Ну, короче, вот что-то из этой сферы. Ты про себя или про персонажа? Если бы я могла тебя укусить через экран, я бы это сделала. Да, я думаю, то, что Фио от всего этого дерьма очень далек и, скорее всего, он бы ответил что-то типа «Я бы стал президентом мира, чтобы нажать красную кнопку и посмотреть, что будет». Я хочу, чтобы ты ответила на вопрос от лица Ирена. А он умеет говорить, насколько хорошо? Конечно. Насколько хорошо. Он работает диктором на радио. Одежда, какого цвета носит персонаж? Этот цвет отличается от его любимого цвета. Она вот любит голубой, да, но на самом деле он вообще никаких голубых вещей не носит. Потому что эти голубые вещи сливаются с ее волосами. Это да, но тем не менее она не носит же. У нее нет вообще ничего даже. Ну, нет, в одном аутфите, кажется, у нее были голубые колготки, но это единственная голубая вещь, которая есть в ее гардеробе. Видимо. Откройте кухонные шкафы вашего персонажа. Что там? Пиво! Худший недостаток персонажа с вашим. Вашей точки зрения это? Интересный вопрос. Я считаю, что твой фью слишком мега хорный чел. Ты, блядь, про своего ответишь. А я хочу про твоего ответить. А ты отвечаешь про Брису так вот, типа супер-мега-хорни Абсолютно любое существо, проходящее мимо него в радиусе трех километров Он это учует и сразу Я не знаю, как это назвать, но, короче, она слишком ребенок Она ведет себя, как пубертатная девочка, меня это раздражает Ну, она и есть пубертатная девочка Меня это раздражает, а он и есть хорни-мужик Ладно, да если мне говорить про Брису, меня лично раздражает ее чрезмерная грубость Я знаю, что она может быть менее агрессивной И я знаю, почему она так себе ведет, но это не отменяет того факта, что если бы она существовала в реальности, я бы ей прописала в да, я бы сказала то, что мне больше всего не нравится в Фио его нелюдимость, его равнодушие. В конце концов, он не мой главный герой. Мои главные герои охренеть какие неравнодушные. Они вообще в гуще событий. А этот что там? Лежит, дрыхнет, ему бишь, посрать. Только и хочется сказать, вот тебе автомат, иди в армию, ты же мужик, тебя растили как бойца. Инвалида, но бойца Хороший вопрос, Фио верит в Таро, Хироманте, астрологию и прочее, прочее, прочее Да, наверное, нет Он сам себе хиромант, астролог, различные гадан Особенно, годах. когда чекушку бахнет, да Я думаю, Брис в это не верит, но если, знаешь, вот идешь в и тут какая-нибудь гадалка резко тебе хватает за руку И такая, блин, слушай, вот завтра встреч свою любовь Она такая скажет, да что ты несешь, но потом будет весь вечер об этом думать Ну, я, конечно, говорила то, что Фио шаман, у него немного другая специальность он варит зелье. Но на этом как бы все. Ну, шаманы вроде бы с духами связываются, не варят зелье. Ну ты еще скажи, что он призывает духа, потом эти духи борются, а потом он идет на специальное соревнование для шаманов. Да, и станет королем шаманов. И они будут драться с, с Карамучей из Геншина за главную роль любовница когда-либо изменяла вашему персонажу. Ну, короче, Фио, значит, встречался с одним мальчиком, да? Ему было восемнадцать, двадцать три, пять, пять лет. Его звали с Снежан. Он с ним встречался, но Снежан его бросил, потому что ушел в проституцию, и Фио отказался ему платить за то, чтобы с ним спать. Такая вот грустная, грустная история. Слушай, очень грустная история. Почему-то похожа на историю его и Сереги, подождите. Если персонаж был писателем, какую книгу он бы написал? Что-то фэнтезийное, смесь киберпанка и фэнтези, да, то есть. Но ну, это скорее всего вышло бы как второсортный фанфик, потому что из него никуда же написатель. 50 оттенков фиолетового. Если бы персонаж мог стать кем-то еще, кем бы он хотел быть? акробатом. Акробат. Либо с эмелье, либо порно-актером. Скорее всего, порно-актером. Борис могла бы стать учительницей. Да, это очень странно звучит. Бедные дети. Я сейчас так вопрос прочитала. Закройте глаза и представьте попку в библиотеке вашего персонажа. По-моему, вообще тебе плохо влияет. Ну, я так понимаю, там была бы Камасутра. Зачем да? ему Камасутра? Он что, не может в эти всякие позы вставать? Да! Не может! Он ты не может вставать в них. <свят> что является самая большая самой большой ложью, которую сказал персонаж? Я сейчас отыграю Фио. Нет, это не я выпил все пиво. <свят> что персонаж считает самым уродливым, что он когда-либо видел? Встретились как-то Брис и Фио. <свят> а в какой ситуации он чувствует себя наименее уверенно? Когда Фио внизу? о, -о, -о нет, <свят> слишком. <свят> как персонаж относится к незначительным нарушениям закона? Братан! Она и есть нарушение закона. И если ваш персонаж знаменит как он справляется со Славой. И интересно, где он знаменит? Среди своих деревьев, да? Чисто проходит мимо и дуб такой берези. Слышишь, опять этот чудик мимо прошел. Задолбал. Меня больше удивляет тот факт, что ты считаешь, что деревья разговаривают. Тот же вопрос, как персонаж относится к водоемам. Но я прочитала, как персонаж относится к водоемам. Ну, во-первых, если бы Фио увидел водоема, в первую очередь он бы удивился. А во-вторых, нырнул бы. «Пишите родственные души вашего персонажа». Ну, это очень легкий вопрос. А, у него длинные фиолетовые волосы, и он чмо. Она это не признает, потому что она не любит таких чмох. Но на самом деле они похожи. Тоже, кстати, придумала ответ на этот вопрос. Я на самом деле очень удивилась, то, что у него как бы нет родственной души. Но я подумала, что, возможно, это может быть маленькая, противная, голубоволосая мразь, которая одевается как клоун. Ты про Марино, что ли? Слушай, ну зачем так грубо? Ну ладно, ладно, в конце концов, это же мой персонаж, простите. Ну, в общем, да, ребят, такие вот вопросы Мы как и тогда подмечаем, что они кринж Но мы на них решили ответить, потому что они кринж В любом случае, было весело, нам это очень зашло Надеюсь, вам это тоже зашло Если вам это зашло, ставьте лайки Подписывайтесь на наш общий канал Подписывайтесь на наши сольные каналы Подписывайтесь на группу ВКонтакте На Инстаграм, на Телеграм, на Твиттер И ни в коем случае не подписывайтесь на ТикТок А вот наши любимые донатеры Всем спасибо за просмотр и всем пока! И всем пока.